Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто. Спасибо, что заходите. Меня зовут Сергей. Сегодня мы продолжим делать каталог товаров. То есть это будет API, БКМ, если хотите, по версии 2023 года на современном фреймворке .NET C. Мы продолжим сегодня заниматься разработкой. И сегодня будет у нас в поле зрения сущность каталог. Но перед этим я хочу показать вам некоторые полезные штуки, которые уже есть в шаблоне, которые не нужно реализовывать, они даются из коробки и э, напомнить, что они Башфрейворкс создавался для того, чтобы делать быстрый набор микросервисов, которые могут объединяться в одно целое через сервис с авторизацией, то есть все сервисы могут авторизовываться на одном, и если вы эту пачку сервисов выкинете куда-то в, нети, в облако, у вас будет микросервисная архитектура. Также хотел бы напомнить вам, что не пропустить видео, подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, отправить деньги. Ну, в общем, вы сами все прекрасно знаете. Для того, чтобы мне было интересно делать видео, а вам было интересно смотреть, ну, как минимум, лайк поставьте. Вот. Ну, все, давайте переключаться. Продолжим. Давайте для начала посмотрим в эту сторону. Vertical Slice Architecture – это такая штука, которую предложил Джим и Bogart, когда ваше приложение строится вокруг фич, вокруг э, так называемых папок, в которых собрано все, что нужно, чтобы это фича сработало. Ну, или, например, эндпоинты. Или, например, ну, в нашем случае это, конечно, эндпоинты, потому что бэкэнд. Ну, тем не менее, вот вертикально расположенные слайсы, то есть, так называемые куски кода, которые не взаимодействуют с параллельными, то есть, рядом стоящими, это удобная фишка, их можно легко включать, выключать, переключать. А делать это можно при помощи UpDefinition. То есть, это сборка, которая как раз позволяет ну, в общем-то, не то, что визуально, а, наверное, и программно тоже разделить вот эти самые фичи. На самом деле, давайте я про них сейчас поподробнее расскажу. Итак, в нашем проекте, как вы видите, есть такое понятие, как definitions. И каждый definition так или иначе... Нет, давайте начнем с другого. Смотрите, есть программ файл программ c -Sharp, прошу прощения, в котором есть вот такая штука подключить definition для сервисов и где-то здесь вот use definition. И это такие куски кода, которые позволяют разделить на части. Например, есть у меня definition, который называется common, то есть общий, и в нем подключаются все штуки, которые обычно есть при создании нового проекта, новой сборки. Это удобно когда в одной куче все вместе, потому что, если, допустим, мне нужно подключить курс uh, то я делаю UpDefinition, наследник от uh, CoresDefinition, от так, <coughs> все, запутался, то я делаю CoresDefinition от UpDefinition, выбираю какие-то методы, делаю то, что мне нужно, и у меня здесь один файл, который автоматом подключится при условии того, что вот это вот существует в проекте, то есть UseDefinition и UpDefinition. Uh, я могу вот этот курс файл перенести в другое место для другого проекта. Могу включить или выключить, например, сделать overwrite. Uh, нет, <laughs> не uh, Вот так, override. И здесь могу его включить, выключить, там, в зависимости от каких-то условий. И это на самом деле тоже очень удобно. Ну и такими вот definition собрано в кучу uh, все uh, вот в папке definition, которые включаются в процессе старта проекта. Если говорить про endpoints, то, честно скажу, это те же самые definition. Посмотрите, я, допустим, открою. Давайте запустим для начала проекта, посмотрим, что здесь есть. Я пытаюсь очень коротенько рассказать про то, что из чего состоится, чтобы было с чего начать. Итак, есть profiles, getroll и register, и есть event item, который практически полный крут. Так вот, если говорить в концепции существующих, то есть вот endpoints и есть про... Если говорить про профайл, то здесь есть тот самый профайл энд который, как вы видите, тоже от app Definition наследник, но здесь уже другая реализация. Здесь как раз тот самый GetRoll, RegisterAccount и э, Mapping, который, собственно говоря, используют методы ну, со всеми вытекающими. И в каждом из методов, например, э, в методе э, GetRoll, есть вызов медиатора, который инжектится и, собственно говоря, весь процесс сводится к тому, что... Внутри вот этого getRoll и находится вся бизнес-логика. То есть, если говорить про профайл, ну, например, фича да, или Slice, вот этот вот, назвать его можно и фичес, можно прямо сейчас поименовать, и endpoints, и там, я не знаю, еще какое-нибудь. Придумайте название, которое бы инкапсулировало внутри себя определенную часть бизнес-логики, которая неделима и которая работает в одном контексте. Это очень удобно. И здесь у меня есть query, который, собственно, описывает, э, через, э, описывает действия, которые вызываются через медиатор. Например, здесь у меня есть получение клаймов, э, пользователя, в общем, это обыкновенный медиатор, э, сборка, которую, опять же, предложил JB Bogart. Вот. И э, есть метод, который называется register, то есть регистр. Нового, нового пользователя. И они собраны внутри одного профайла в котором есть Query. Естественно, здесь для этих методов используется ViewModule. Они тоже тут же находятся. Вот, собственно, вы их видите. И даже есть маббинги, которые используются для вывода. То есть все собрано в одной кучу. Теоретически я могу вот эту папку э, скопировать, принести в другой проект. И это у меня заработает из коробки, потому что все вокруг то чего в общем все патинки. так вот если говорить про то какая структура у нас сейчас есть то у нас есть event items and points и profile and points которые в конечном счете такие же дефинишены, которыми которые можно очень просто управлять и если с чего-то начать то это наверное с категории какой-то ну, давайте прямо так вот создам категории давайте вот так вот чтобы. Почему множественное число? Потому что есть сущность категория. И если я назову просто категорий в едином числе, то у меня будет такой некий конфликт в name space. Я не хочу, я уже наклевался с этого. Поэтому я просто создам категории, Это будет связано с тем контекстом, что все, что там есть, это все про категории. Ну и ой, наверное, правильно было бы назвать. Категория с endpoints или Features, если хотите, или фича категории. Ну, в общем, я вот выбрал такой параметр, потому что мы в backend, у нас endpoinты, и тут четко понятно, что э, все кончается на endpoint, в том смысле, что это непосредственно как раз те самые конечные точки, которые будут дергать пользователи, вернее, разработчики других систем. Ну и давайте, наверное, приступим, с, посмотрим, из чего у нас состоит. Кстати, здесь есть Security Endpoint, я забыл про них сказать, это важно, так как у нас встроен Alpha ID Connect, который опять давайте покажу чтобы прям все было от начала до конца понятно. Сейчас система запустится. Есть авторизация. То есть, смотрите, если я дерну Get Rolls, у меня система не сработает, 401. Это значит, пользователь не авторизован. А вот авторизация будет работать на основании того самого OpenID-Dict, который реализует, собственно, спецификация OS2.0. И это, как это сказать, Господи, по-русски там... Нет, не отложенные. Ну вот, выскочил из головы. Ну ладно, потом, помню скажу. А, делегирование. вот Это делегирование другому серверу, в частности, OpenID Dict, который, собственно говоря, может авторизовать, а также, как, допустим, Facebook, Google, там, Microsoft или там, GitHub. Ну вот такой Я нажимаю ОК, OK, в смысле вход, у меня пользователь авторизовался, я нажимаю ОК, OK, дергаю execute, и я получаю роли, которые есть, собственно говоря, моего пользователя. Ну, вот для чего этот шаблон. Этот шаблон называется Nibble Framework. Я прошу обратить на него тоже внимание. Можно, в принципе, начинать с него. Здесь авторизация уже встроена, включена и работает. То есть мне не нужно париться по, по этому поводу. Что касается настроек пользователей, то это тоже на самом деле все очень просто. Есть вот такая вот uh, database инфалайзер, вы сюда просто подставляете свои параметры и вперед. Ну и uh, что у нас дальше? Дальше давайте все-таки вернемся к созданию категории. И для этого я создам отправную точку, назову ее категории Endpoint C -sharp. И Единственное, что мне здесь пока нужно, это исследовать его от Definition. в общем-то, как и все Definition, и это дает мне возможность сделать следующее. Я могу сказать, что я хочу оберайдить некоторые настройки, в частности App, то есть Web Application, App uh, Объект, и мне здесь нужно сказать Map, ну в данном случае давайте Get, а для начала посмотрим, что нам, собственно говоря, нужно. Так, у нас есть GetPage, get all, Create. Ну, давайте для начала get all сделаем, хотя не особо я вижу смысл в этом. Ну ладно. Ну и теперь здесь мне можно ну по образу подобию. Да, если у меня здесь есть вот такое название. Э, я хочу посмотреть, как мне лучше всего именовать. Так, вот API. Ну да, версионирование здесь не включено. Ну, давайте также продолжим: слэш api, сл. каталог с пусть будет get all такая вот раскладка здесь поставим точку запятой а здесь напишем get all и этот метод мы создадим в общем то здесь в чем мне нужно сделать здесь мне нужно вызвать медиатор да я хочу чтобы у меня в этом endpoint была только информация про endpoint как так круто господи как я отпечатался это сильно я хочу чтобы в этом endpoint в этом в этом definition была информация только про endpoint и про то, как эти endpoint реализованы То есть здесь у меня теоретически будет какой-нибудь медиатор Вы ну, знаете, я даже не буду выдумывать Я вот, вот так вот скажу, что from services Хотя в новой версии можно не писать from сервис, Я возьму вот эту штуку Вот, и добавлю ее вот сюда чтобы было понятно как это появляется id лишний мне не нужен, потому что у меня здесь ничего нет я буду получать все собственно говоря, категории но в данном случае я буду показать все, которые не скрытые и по большому счету мне нужно здесь сказать тот самый медиатор send request который мне нужно сейчас будет создать new category. да что категория get all. ну как-то вот так вот. и э, собственно говоря этот request полетит http context вот она точка ой контекст у меня есть уже контекст request abort это, это consolation token на тот случай если кто-то будет получать все категории нажмет отмену и у меня все отменится ну и в общем раз у меня уже категории есть мне нужно создать папку queries И в этой папке я могу сразу создать файл, который называется GetAll И это будет iRequestHandler Который будет возвращать Ну, давайте пока сделаем просто категорию Я потом объясню почему Или даже категории ViewModel И теоретически у меня будет здесь список но я, наверное, буду все-таки возвращать Operation Result По образу и подобии Это другая штука, которая тоже, на самом деле, очень полезна Вот И Operation Result Вот таким вот образом И теперь, собственно говоря, появился у меня категория ViewModel И я могу здесь создать папку ViewModels и положить туда как раз самой категории ViewModel. Но я сделаю при помощи ReSharper который умеет э, вот таким вот образом viewmodels. Переносить это. Ну, в общем, рекомендую. Вот. И раз у меня есть какой-то query, теоретически это может быть даже рекорд потому что у меня он будет э, именно так использоваться. Вот. И здесь у меня нет каких параметров. Единственное, что мне теперь нужно сделать. Ну, я делаю вот так, а вы можете делать как хотите. Я здесь создам класс. И этот класс уже будет хендлер. Ну, давайте по образу подобию, я честно говоря, не помню. А, вот есть у меня реквест. А, у меня все реквесты. Request есть и request headler. Ну давайте соблюдать naming convention. Видимо, чтобы это было правильно, я должен сделать вот так вот. Request. А здесь я должен сказать request handler. И соответственно это будет хендлер, который будет вот таким вот образом получать категории request, запятая, возвращать, это будет вот так, и ой, и мне нужно сделать вот такую штуку. И, в общем-то, вот это, э, этот request будет вызываться из э, отсюда, в да? категории реквест, давайте его назовем правильно. Вот. И, соответственно, этот request будет перехватываться этим хендлером и будет выполняться вот эта операция. На мой взгляд, все очень просто и, и гибко. Я теоретически при наличии совпадений с другими категориями в других проектах могу проделать то же самое, просто перенеся эту папку. Более того, если говорить на более высоком уровне, когда вы какие-то фичи поставляете бизнесу, вы можете их ну, специальным образом включать или выключать, но на предмет реализации в той или иной версии. Ну, в общем, это такая интересная штука, которая позволяет делать достаточно гибкие, интересные вещи. Ну и для того, чтобы мне здесь получить м, тот самый набор э, этих, э, как он называется, так, категорий, мне нужно сюда прокинуть в этот request в handler мне нужно прокинуть а unit work э, собственно это еще одна часть э, той самой э, штуки, которую мы затронем вот она и э, unit work это такая полезная паттерн, который может управлять пачками репозиторий введя в конечном итоге каждый из них под своим комитом, ну то есть все комиты под свое крыло в общем почитайте, на самом деле интересная штука я не буду останавливаться на подробностях просто сделаем это вот так я скажу, чтобы у меня здесь было немножко понятнее и виднее и теперь что я могу сделать я могу сказать return так, мне нужен категории vmodel ага, давайте так, var давайте категории или я обычно пишу items чтобы все равно у меня здесь больше не будет категории поэтому я вот так вот делаю. unit work get repository мы говорим категории у меня же категории да вот он. категории это я получил репозиторий а теперь скажу что get all и даже будет async и сюда я дам селектор селектор мне Должен сказать, что, собственно говоря, давайте я вот так вот сделаю Селектор <coughs> нет, не так, не так Селектор И я делаю э, вот так, чтобы обозначить, что это действительно селектор Мне нужно, чтобы визибл было И, э, собственно говоря, других у меня ограничений нет Тут э, все нормально То есть я буду давать только те, которые действительно э, видимы, то есть включены Но если я, но ну, если админ... Ну, кстати, можно сюда добавить параметр get для админа, да, допустим, или, ну, давайте пока не будем этого делать. И здесь у меня есть предикат, который по большому счету, я неправильно вас научил, <laughs> это был предикат, потому что мы предикатом выбираем от фильтров записи, а селектор у меня, давайте я его вот так вот назову, чтобы их не путать. А селектор это у меня будет как раз new Категорию ViewModel, вот оно, и здесь мы вот этот вот, э, как раз, э, категорию ViewModel наполним. Э, смотрите, есть такая штука, называется Mapping, и в данном случае я его сознательно не использую, потому что это достаточно простой пример, простой класс, и мне не нужно изобретать велосипед. Понимаете, что э, все маппинги, они так или иначе жрут память, они э, остаются на некоторое время э, в куче, как те объекты, которые макаются из одного в другой. Да, это удобная штука, но ну, и пользовать нужно ее как бы разумно и сознательно. Я э, смаз, посмотрю вот таким вот образом, что есть у меня ID, publish но name. Ну, теоретически, теоретически я хочу показать просто список категорий на тот случай, если у меня, допустим где-то в меню это должно показываться. там, естественно, продукты не нужны. я возьму вот так вот и скажу, что у меня вот в этом вот view модели есть вот такая штука как два поля. и еще я возьму идентификатор, чтобы можно было по этому идентификатору найти потом, собственно говоря, саму категорию я вот так сделаю, я сознательно не наследуюсь от identity, потому что это мне пока не нужно. Все хорошо в меру, друзья, я думаю, что вы меня понимаете. Итак, мне здесь нужен id, это будет sID, здесь мне нужен name, это будет sName, и, соответственно, description будет sDescription. Ну, вот как-то вот так. Ну, еще, знаете, наверное, я сделаю такую штуку, у меня в категории id будет будет свойство, которое называется count. Ну, я думаю, что вы понимаете, что это такое Давайте я напишу Вот таким вот образом И, соответственно, мне здесь его тоже нужно наполнить И смотрите, мне здесь нужен продукт то есть их количество. И я могу сказать вот так аккаунт Но это у меня не сработает, потому что продукты у меня ноннубл, и мне их нужно догрузить в систему, так сказать, чтобы в запросе они попали. Для этого я нажимаю сюда, запятая, пишу include. Нет, include. И я делаю вот так, опять же include это include. Делаю вот так. Include. Вот как раз что мне нужно включить, это Products Я говорю, что они мне обязательные Теперь они у меня здесь тоже обязательные То есть эта штука просчитает их и загрузит Таким образом у меня появились items И теперь мне их нужно как бы сделать Return Нет, Return items. Ну вот таким вот образом Но а так как у меня это ресинковая а штука Я могу сказать Return а здесь могу... Так, а, мне operation result. Все. Тогда мне нужно для начала получить эти матемы. Это будет await. Соответственно, await нужно добавить в handle. Ну, в смысле, в метод. И а, здесь у меня должен вернуться operation result. Create. Категория. Так, у меня здесь тогда не один лист будет, а... Так, ну, пусть будет... Лист. вот так вот я сделаю у меня же здесь их пачка может быть поэтому я их сейчас оберну в лист вот таким вот образом и соответственно здесь мне тоже нужно поменять лист чтобы отдавать наружу и здесь тоже соответственно лист не одну категорию обернутый воперечный результат, а все ну и вот у меня лист категории здесь соответственно будет тоже Uh, items да мне нужно все-таки указать лист uh, так а я здесь категорию uh, лист у меня на выходе лист uh, но ну, пойдет лист категории uh, uh, view mode вот таким вот образом так и она uh, ерепеннится потому что потому что Смотрите, у меня здесь уже все это есть. Мне нужно сказать, что вот эта штука у меня пойдет как ту лист. Не вижу. Опс. Так, сейчас, секунду. Вот так вот сделаем. У меня там wait, значит будет вот таким вот образом. Uh, еще раз, uh, я сделал request, который будет запрашивать, на, на, на выход будет запрашивать operation result, внутри которого будет, uh, соответственно, список категорий геомодалов. Uh, и для этого я сделал handler, который внутри себя загружает Unit of Work который, собственно говоря, хендлит этот метод и делается простым способом. Я в UnitWork запрашиваю репозиторий, делаю get all и здесь делаю селектор, который произведет трансформацию или проекцию, если хотите. Здесь я ставлю предикат, который выберет только видимые и здесь я подключил, собственно говоря, продукты, которые должны вот здесь вот подсчитаться. Наружу я выдаю Operation Result. Это та штука, которая, собственно, указана вот где здесь. Вот он. он. Это такая псевдореализация стандарта RFC7807. Ну, потому что Operation Result появился гораздо раньше, чем вышла спецификация. Ну, и э, она так или иначе отвечает на те вопросы, э, которые не только программ... Ой, как это? Програм... Ой проблем, Detail Ну и, собственно говоря, другие варианты Где-то из видео почитайте, посмотрите В общем, вот такая штука Ну и теоретически я готов выполнить этот запрос Я могу запустить его И увидеть, что у меня теперь появился новый Endpoint Во всяком случае, я на это очень надеюсь Да, у меня появился категория Endpoint Так, наверное, я его... Давайте посмотрим, почему здесь категория прописалась Здесь у меня есть, допустим, Event and Point так, и здесь, А, ну вот, фича группные Это на самом деле тоже интересная штука, давайте ее расскажу Это такая штука, которая группирует ваши фичи под, один, под одной, под одной наверное, группой в свагере. Визуально это работает только в свагере. больше это нигде не используется Поэтому теоретически можете это использовать, ну или не использовать так, где это нужно ставить? А, в методе, это нужно ставить в методе, метод у меня, вот он, ну, так, я что-то не то тащу, да, ручки шаловливые, давайте вот так вот делаем, ну, и смотрите, он меня правит, теоретически он может быть и интернал, давайте я сделаю его, хотя нет, пусть будет правит, потому что у меня здесь маппинг. заодно и проверим, работает или нет. Я могу также добавить схему авторизации сюда, это у меня могут дергать ну, теоретически все, поэтому это мне не нужна. И я назову эту группу категории из категорий. и теперь мы можем запустить и проверить, что в правильном месте появился правильный endpoint, вот он категория, вот get all, вот я говорю выполнить и запуск. И ну, понятно, что у меня здесь ничего нет, потому что у меня действительно в категории ничего нет. Давайте в следующих видео сделаем создание. Ну, а принцип вы, наверное, поняли. Я не буду погружаться в такие глубокие подробности. Хотя, на самом деле, прошу подписаться, насколько это удобно, если я погружаюсь в некоторые детали. Ну и... На этом, наверное, давайте с вами попрощаемся, я не хочу делать длинные ролики, опять же, отпишите, отпишите в комментариях, пожалуйста, ну, насколько вам комфортен этот стандарт, может быть по одному методу на видео, ну, давайте вот так пока остановимся, пишите правильный код.